Что нужно, чтобы, чтобы начать инвестировать? Во-первых, добавится на портал модуль деньги, либо как юрлицо, либо как физлицо. Я работаю как ИП, соответственно, под 6% плачу им налоги. Но пока вот недавно только вложил, вот жду, когда придут деньги какие-то там, буду что-то платить. Так, следующее, нужно зайти в раздел инвестора и выбрать компанию. Вот на момент, когда я зашел, там была всего одна компания, поэтому мне не очень интересно было выбирать из нее, я сделал следующее я посмотрел те займы, которым я выдавал. Значит, что общего у этих займов? Ну, мы сейчас каждый разберем. Наверное, каждый не будем разбирать, я разберу просто, на что я смотрю. Первое, я смотрел, что это ИП, потому что ИП несет ответственность всем своим имуществам, и мне, в принципе, это показалось ну, более интересным. Единственное, надо знать, есть ли у ИП имущество или нет. Так, ООО, соответственно, несет ответственность только по своим обязательствам в размерах уставного капитала. Поэтому, ну, в моем портфеле тоже есть ООО, я вот Кому? Бруславскому дал 200 тысяч, потому что я его знаю. Соответственно, этим, этим, этим Посторски дал, потому что я их не знаю. Но у меня диверсификация, вы видите, уже портфель. Хорошо, как я выбрал? Как оценивает модуль деньги, как рекомендует? Он рекомендует, во-первых, они типа говорят, что они посмотрели информацию о контракте, кредитную историю, опыт заемщика. И они говорят, риск невозврата, вы полностью берете на себя, не инвестируйте много в один проект, лучше распределить деньги на 50-100 проектов. То есть они явно рекомендуют вот эту стратегию «распредели». Соответственно, одна из простых вещей – это просто через интернет чуть-чуть покупать, докидывать э, любую сумму, и она будет у вас работать. Естественно, вы берете калькулятор «Банкомат финансовой свободы», который мы вам дали, раскидываете сумму и считаете, но ну, В течение 10 лет вы будете так инвестировать? Вот Насколько э, риск того, что компания «Модуль Деньги» будет существовать 10 лет? Да, от банка, от российского. Но учитывая, что средний срок жизни банка Англии, в Англии 50 лет среднего банка, в одной из самых стабильных экономик мира, то ставить на компанию, которая работает в сфере кредитования, которая еще не прошла пока ни одного кризиса, ну, интересно. Увлекательный опыт, наверное. Так, как я выбираю? Смотрите, у меня есть рассылка, то есть приходит на мобильный телефон сообщение, что появился новый проект. Первое, я смотрю, кто? О, ИП, сразу интересно. Побежал смотреть. Я на ставку вообще не смотрю. То есть я смотрю, ИП, не ИП, и потом, если ООшка какая-то, то я смотрю сразу на ставку. Имеет ли смысл смотреть на ОО, там, если ставка низкая? Если нет, можно подождать. То есть ИП будут приходить периодически. Потом следующее, что мы смотрим, ну вот смотрите, ip ремонт стройка, видите, я тоже дал эп который по 35% берет на стройку себе. Но почему я ему дал, знаете, потому что этот парень по контракту, сейчас, где-то тут было, капитальный ремонт по замене оконных блоков в поликлинике. Я знаю, как ставятся оконные блоки, потому что у меня была оконная компания, я знаю, что это срок исполнения там контракта не очень большой, мы сами такие контракты делали. Поставить окна – это не построить здание, это гораздо проще, поэтому ну, для меня вот этот параметр оценки госконтракта – окей. То есть я смотрю, что кто заказчик, что ремонтная работа, и в принципе, что если там какая-то сложная история, как вот не поставка товара, а надо там вырастить авокадо в Алтае где-нибудь, то это нет.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 Потом следующее. Вот здесь, смотрите, первое, переходим сразу в опыт заемщика. Я сразу туда иду и смотрю, меня интересует, работал ли он с тем же заказчиком. То есть это первый критерий, который интересен. Были ли закрыты контракты с тем же человеком, у которого он выиграл конкурс. Если вот тут что-то есть, это уже хорошо, потому что здесь... Ну, как минимум, он, скорее всего, не захочет портить отношения с тем клиентом, с которым он уже работал. Потом я смотрю, остеклил ли он еще кого-то. Да, остеклил, у него были вот еще шесть контрактов. Соответственно, здесь можно пытаться, вот я сейчас, понимаете, что я делаю? Я достал этот хрустальный шар и пытаюсь по этой картинке сказать, вернет, не вернет, короче. Но я могу это делать с умным видом. Я такой, типа, вообще у нас продвинутая модель скоринга, андеррайтинг и так далее. Вот, а могу просто ну, понимать, что это ставка в среднем, вот так вот, я вот этими всеми историями пытаюсь просто переиграть э, среднюю статистику системы, которая дает 21%, если я просто по рублю буду все это вкладывать. Но я же могу еще реинвестировать, то есть за год я получил какую-то доходность, и дальше у меня идет сложный процент. Вот здесь он включается, и тогда на выходе я уже получу не 21%, а получу, там, например, 24%, просто за счет того, что я инвестирую эту выручку. Понятно? Вот так. угу, Хорошо. Так, что еще здесь интересно? Текущий объем обязательств. То есть, в принципе, он исполнил контракты на 2,4 миллиона, но здесь можно сказать, что у него уже много обязательств. То есть, это риск, который может сработать. И смотрю, что он вообще занимал. Тоже не очень опытный парень, поэтому всего в портфеле 100 тысяч рублей. Так, следующее. ИП работает один год. Тоже вот риск видим, да? зарегистрировался в 2018 году, в декабре, когда всем нужны были госконтракты, то есть занимается окнами, бизнес так себе умирающий, и они борются за все контракты. Поэтому, в принципе, ну, скорее всего, захочет исполнить. Исполнительных производств нет, арбитража нет, просрочки нет, есть кредит на 717 тысяч. То есть понятно, что, скорее всего, в эту деятельность он вкладывает большое количество, ну, скажем так, делает ставку на эту деятельность. Я вбил, есть такое вот здесь вот есть ссылочка, подробная информация. Можете просто потом зайти на любого заемщика, кликнуть, и вы перейдете на Роспрофиль. Он вам покажет, что Илья Сергеевич регистрировался ранее, он ликвидировал ИП в 2010 году. но когда ИП нулевое, я думаю, за что я плачу пенсионные взносы закрою? Он, наверное, так и сделал. Все. Одного разобрали, госконтракт посмотрели. Соответственно, эту модель мы с вами тоже посмотрели.